Это единственные Йорики, вернувшиеся из последней экспедиции. 60 его товарищей все еще числятся пропавшими без вести. Впервые слышу, что остров настолько опасный. Вы можете стать цветком. Разве же это не загадочно и великолепно? А туда не, нет, пошел не А, а дурачи нас Но вас не только помиловали, но и дали шанс отправиться в рай. Эй! Вы ж ничего об острове не знаете. А вдруг там и нет никакого эликсира? Все, кому наше предложение не по нраву, отказаться. Лучше уж сдохну перед парнями в каталажке. Все вы уже приговорены к казни. Понимаете? Вашими надсмотрщиками выступят они, титулованные Асеймоны Ямад. Без сопровождения мы не позволим вам вернуться с острова. Правда? Да. Ясно. То ли он храбрец, то ли просто глупец. Да, конечно. А, простите, но у меня дурные вести. Нам надо сократить ваши ряды. Что? Поэтому сейчас мы перейдем к отсечению ненужных. Тут же очевидно, чего от нас хотят. С ума сошел? Ты что вытворяешь? Будете зевать, сдохните. Не вздумайте распутать веревку. На кого из них стоит обратить внимание? Например, вон тот юноша, он глава шайки разбойников. В горах Ии он целую деревню бандитов основал. А вон та женщина, преступница, что в том году проникла в замок Сагибы. Драконий клинок, величайший мечник восьми провинций. Великан, кто говорят, медведям голову откусывая, Габимару пустой. Вон он сидит. Рискуют не только преступники, но и ты тоже поставишь жизнь на кон. На эту работу ты едва ли годишься. Но у меня не было возможности начать спокойную жизнь. <связывая> Это дочка от головореза Эй, ну выходи оттуда! клинка всегда отражается истина смотрите там вообще девка стоит порешим ее и отберем клювок не сбежать от жизни палача но почему почему конечно я не хочу никого убивать может быть, придумайте, как просеять нас иначе? Когда он подошел? Уйди прочь! Мне ваше указание страшно не по душе. Но чего ты? По-моему, нет ничего более естественного, чем нежелание убивать. Не нравится? Забудь о помиловании. Как об стенку горох. Если сможете его порешить, я вас сразу на судно отправлю. Что? Погоди. Вы же тоже не хотите убивать просто так? Наоборот, я с радостью тебя прибью, если так смогу выжить. Не хочешь драться? Закрой пасть и сдохни. Придется убить. Выбора нет. Что? Мне страшно не по себе. От одной мысли, что я сейчас натворю. Блин, обидно. Чудовище. Пустой. Мне страшно не по себе, от одной мысли, что я сейчас натворю. А если бы я все красиво сделал, меня бы простили? Мне было нужно не до страши убивать, но решимость взвалить на свои плечи вес всех жизней, что оборвала. Его я убью сама. Тюбая Адза, Гантацу Сайтамия, Наругаи Монах Убийца, Хорубо, Габимару Пустой, Куртизанка Людоят, Акагину, Куноичи, Юдзулиха и Скейсу, Вера Отступник, Маки Амору, Великан Бидзена, Рокурота. Вы отправитесь на остров. Отправляетесь вы в страну мертвых, названный рай Синсен Там вам ничто не грозит.